О, шаги прошли, и я вас приветствую. Здорово, ребят, всем. У нас сегодня продолжение Герои Штожных Империй. Пятая часть. Вот, будем знать, чем все закончится. Посмотрим, поглядим. Вот, короче, всем приятного просмотра. А мы начинаем. Месить, месить врагов, месить, уничтожать врагов. Разваливать налево и направо. Готов. Первый. Второй. Готов. Так, э, перерыв был большой, да, между частями Соответственно, я сносил винду, потом купил себе новое железо Вот, поэтому э, и клиент, э, соответственно, игры в данный момент немножко не такой Вот, потому что не помню, откуда старый я вообще брал Это первое, второе Я с какого-то фан-сервиса скачал э, этот клиент Тут немножечко переделаны статы многих оружий Многих вообще экипировки в целом оружие и так далее Вот, но в принципе наша основная с вами задача В любом случае посмотреть непосредственно Саму игру, поэтому я не думаю, что это будет Слишком критично Единственное, просто это лично на Мое прохождение немножко может повлиять Поскольку есть те вещи, о которых я знаю Да, то есть Что они из себя представляют, что они дают А в итоге сейчас Я ни хрена не знаю Потому что ты такой знаешь, где какая вещь лежит, да? Ну, тут по дефолту есть все равно какие-то определенные моменты. А хлоп, а их там и нет. Вот такие вот дела могут произойти. Что здесь произошло? Труиды сказали, на этом берегу живут рыбаки, которые помогут мне добраться до острова Пегаса. Мы всегда дружили с рыбаками. Недавно население напало нержить. Оно сожгла дома и убило всех. Мы сами спаслись лишь чудом. Но мне обязательно нужно Добраться до Пегаса Если я буду защищать вас Вы поможете отстроить деревню? Конечно, мы поможем Но знай, воин Вокруг бродит множество врагов угу. База нежити Еще база нежити Еще база нежити ну, Сейчас повеселимся так, ну чё, ребят, у нас Очеред... очередная миссия со строительством начинается. Э, в принципе, это хорошо. Люблю миссии со строительством. Где же тебя воткнуть? Давай тебя воткнем, вот, чтобы ты не мешал это нам, бляха, муха. И поближе к лесу. Давай поближе к лесу вот сюда. Соберем все, что нам тут дают. Так, отлично э -э -э, Эльфи собираем Раз, э -э, стоп Ставим сразу же <сёк> Здание, чтобы нас тут случайно никто не пристрелил Так, ставим сюда Сюда выставляем копейщиков 20 штучек пока на, на копеечку металл и еда, понятно, металл и еда, так, отлично, вторая есть, все, ставьте шахту, еще 20 сюда Так, две поставить шахту, пошли, так, нам давайте еще академию воткнем, где-нибудь вот тут Так, эльфики у нас выходят, вы занимаетесь, во-первых, еда, и туда же Так, шахта готова, отлично. Добываться теперь у нас ресурсы начинают потихонечку. Ты тоже давай двигай на еду. <coughs> так, еда пока есть, да? Давайте-ка э, увеличим им силу атаки. Потихонечку заодно будем... Э -э, улучшать параметры наших... Мощных, крутых ребят. Так, и можно немножечко подзачистить... Так, пока к нам никто не идет, да? Давайте подзачистим немножко тут местность. Так, ты, да... ты помоги, короче. Что то она там долго возится. Готово, отлично. Так. Давайте сразу и по металлу улучшение поставим. Ой, а металл, а чё... Так, произошел какой-то глюк, этого быть не должно. Смотрите, сколько ресурсов, я не знаю, по какой причине. Но раз так, давайте тогда мы эту миссию быстренько пройдем. Чего нам терять? Погнали, быстро строительство. Нам столько, в принципе, эль эльфиик-то теперь и не надо. Охренеть, нормальный прикол. так есть сразу же делаем улучшение чтобы кентавров быстрее выходили отлично ставим еще так сюда ставим сбор кентавров угу, угу. так героя нашего а сюда все правильно месте так здесь улучшение Здесь ставим, давайте, пожалуй, наверное, и... Давайте еще одно стоило кентавров. Мы просто ими, кентаврами всех там загасим, да и все. Так, кстати, вот этого нужно отметелить. Так, ты вот давай сюда вставай. Вы пока тут не мешайте нам. Еще... Так, здесь защиту, здесь ставим сбор Да бесконечный, кстати, пусть будет бесконечный Поскольку что-то тут фигня какая-то случилась Так, вот, получается, нам не нужно столько эльфеек Нам не надо столько эльфеек Обойдется, обойдутся Так, сюда <coughs> поставим кромлех, Хотя он, по-моему, раньше по-другому как назывался Ну, а не суть Так Забираем шторм Кстати, очень классная магия очень хорошая магия Так, здесь, здесь улучшения делаются Девчонкам надо сказать, чтобы они начали... А, да, верфи делать Вот здесь Первая готова Так, этим девчонкам пусть они нам сделают еще Куда воткнуть-то? Еще пару подобных зданий Так, здесь у нас делается Все отлично Так, давайте-ка нам еще, пожалуй Одну библиотеку воткнем Так, здесь, наверное, еще поставим э, Еще верфь Сюда Так, здесь делается изучение <как> Втыкаем Так, сюда Вперед Так, здесь делаем изучение на лучников На всякий случай вдруг пригодятся Так, тут у нас все в процессе Отлично эм, К всех юнитов делаем изучение Здесь делаем изучение на восстановление хп Слушай, я не знаю, почему так получилось Но я говорю, опять же, видишь, это мод Я в сражении играл вчера, как раз вот тестал Смотрел, что вообще, что из себя представляет и вполне возможно там забаговало, потому что там новая фракция была. Ну, соответственно, чтобы не развиваться долго, я решил посмотреть, что она из себя представляет. А в итоге вот такая вот интересная штука. Вообще все, блядь, изучения подряд, или можно хер клепать на самом-то деле. Отлично, погнали. Погнали. Ну... Вперед их отправляешь, они тут сейчас всех тут задушат. Так, последний тоже делаем. Возвращаем пока. Сейчас мы тут закончим с изучениями. И все. И можно будет веселиться. Так, здесь у нас ребята делаются. Здесь ребята делаются. Здесь добавим немножко. Офигеть. Так я их всех... А, ну это первая волна. Что с первой волны-то взять? Повелитель нежити посылает против меня все новые войска. Скелеты, зомби, мумии. Теперь еще призраки. И эти существа верхом на лошадях. Неужели враг почуял, что я опасен для него? Ой, еще как, братишка. Ой, по 12-то сразу. Ни хрена себе. Так, тут, ладно, тут делается изучение. Тут еще делается. Так, здесь можно сразу же, во-первых, изучение, а во-вторых... Большие корабли поставить И один потом э, Корабль Поставить транспортный Слушай, может вот этого и хватит Ну-ка погнали Да вообще мне нахрен бы не надо Это все, погнали, я вообще в соляну хочу всех разнести Во-первых, опыта больше будет А то что, вот я ни хрена не буду Ну хотя с другой стороны, что, с этих не падает Особо-то снежите. Так у нас кораблики будут, соответственно. Давайте кораблям добавим веселых этих штучек. Нам главное защиту хорошую организовать. Отошли. Вот и хорошо. Так, вот с этими... А, мне надо помогать, они сами убегают. Так, тут нормально все, нормально. Ой, народу хватает здесь, здесь вообще ничего не произойдет. Отлично. Слушай, вот на них хорошо уровень набивается, прям прекрасно. Хотя видишь, у меня, а, хотя зато тоже ждали уже, да, за первый врыв-то вот где конница оттуда бежала, так что там происходит? Понял. Надо помочь. Все так и работает отлично. Минус 5, ну нормально Так, сразу пачками вырезаем Добиваем все вот этого дела <coughs> а сколько сносит? По 37, ни хрена себе Все, кентавриков можно отправлять туда на защиту да в принципе наверное больше и не надо никого все убираем этой защиты более чем достаточно будет Так, этих, не, эти больше бесить не, не будут меня. Вот это реально читерство получается, что у меня тут куча, поэтому я, я тут хотя бы эти базы в соляну могу пройти. Вот этот очень долго пинать. Интересная защита у нее что-то такие отвратительные Эти-то попадаются у нее Навыки дропаются Навыки прям ужасные Все самые простые Эти хромоногие, конечно, самые жесткие отлично возвращайтесь ага все завалили отлично так берем меч добиваем то что осталось тут Убили всех урсов. Охренеть, опыт мы забрали. Задание, кстати, дохера дают. Опыт. Ну-ка. Смотрим на шкалу. Оп! Как сразу поднимается неплохо. Так, все, оборона организована. Все отлично. Так, изучение полным ходом у нас идут А что за 100% Вставайте сюда Так, а мы пойдем Пробежимся, как обычно, по карте И положим всех Ради опыта и денег Как-то так грибочках ничего нет у нас. В грибочках ничего нет. Так, паучки у нас, да? По списку. А, нет, давайте урсов, они поближе, а то потом убегать в будущее, видите, они меня согреются. тут лежит для нас любимых, что припасли такое, ага, взяли медитации, понятно, паучков то сколько, боже мой, ой, эти прям что-то быстрые, тут надо этих-то в первую очередь убить, Давай дальность Ну сейчас мы уровень тут на накидаем если, Блин, конечно, если в ограничении прям сейчас уже не встанем Не встрянем, вернее Да нет, идет опыт, хорошо Значит еще можно покачаться Надо подкачаться, надо, надо Подкачаться Сейчас и подкачаемся -яй -яй. Так, что у нас там? Там новая волна. Тельфиг тоже выбрал. Вперед. Ух ты! Корона классная, да? От рубящего максимальное здоровье. Максимальная ман от курящего. Так, подожди, блин, статы поменяли Так, от колющего 2, от рубящего 1, от магического 4 От колющего 4, от магического 2, и силы заклинания плюс 2, максимальная мана Нет, наша лучше, это нужно будет продавать Ну, вот, как говорю, статы поменяли, то есть если раньше я точно знал, что мне нужно выбирать То сейчас проблематично довольно-таки с этим разобраться то есть какие-то вещи, скорее всего Которые я прям Под которых я кайфовал, на самом деле Такими уже не являются Так, где там меч Так, наш меч Плюс 6 и защита от всего Блядь, здесь просто плюс 8 И скорость атаки хорошая, окей, берем <coughs> Наш старый продадим Зря покупал, ну ладно, 700 монет Не так уж критично. Семьсот монет, это ничего страшного. Так, пошли тут паучков загасим. Тут, кстати, да, небольшая сама по себе локация-то. Ребятки-то бегают. В первую очередь сначала маленьких вы, да, чтобы они уж больно быстро бегают. Так, тут нет ничего. Тут тоже только вот одно здание с чем-то, с каким-то лутом. Пойдем смотреть, что нам припасли-то там интересного. Опять змеиный обруч. Серьезно? Два подряд змеиных обруча? Они, походу, тут и этот переделали. Тут выпадение... Всяких ништяков. Ну, это, блин, вообще неприятно, ребят. Вот чё? Чё натворили-то? Тут, конечно, да, грустненько. Ну, ладно. В любом случае... По фан... Э, ну, соответственно, по сайту Фанатскому у них... Там даже э, проходили какие-то чемпионаты И последний чемпионат проходил в январе 2022 года В этом году, то есть Обалдеть То есть они в любом случае как-то еще это все поддерживают На самом деле молодцы, приятно Застрял Дыщ ну, Оранжи не хватило, хорошо Ужир не смотри, вообще похер ему. Сколько сняли ты? А, ну сняли ты неплохо, 400. Могли бы лучше, конечно. Так. Вот эту злую заразу, самую главную, бы надо усмирить. Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, у дерева как раз заканчивается, все, я понял. Дальше своей зоны обитания вы не пойдете, это хорошо. Так, вот хорошо попалась регенерация здоровья. Ой, э, э, э, этот регенерация маны, у нас проседает она. смотрите так и подождите ребят короче отойду пока да надо атаковать сами ты что не отплываешь Так, ну там разберутся, все, окей, давай дальше. Ух ты, нифига себе, я даже подойти не успел. Ух ты, тогда подожди. Перчатки силы медведь, скорость атаки, максимальное здоровье, урон. А, а нифига, у меня лучше. Кораблик. Ха -ха. прикольно. Да, вот такие вот сражения здесь тоже есть. Кораблик нежить, кстати. <coughs> У нежити, блять, есть кораблик. Вот так. Так, отлично. Так, алхимия, да. Алхимическая. А, это библиотека. Стоп, наоборот. Библиотека. А что у нас тут есть? А ни хрена. Я продавать ничего не буду. Поехали отсюда. Все. Все, что могли отсюда мы забрали. Уходим. Сейчас пойдем пушить вторую сторону. Что же вот так неаккуратно-то урсов мне здесь убили? Есть. Потопили. Так, лодочку сделали. Угу. Поехали Так, забираем отсюда Что, что бы то ни было Опа. Не показалось Что-то тоже есть Что у нас вообще по По зелиям у нас прям баба Много Надо будет зелий атаки Как минимум Немножечко юзать Время от времени Прям совсем много собирается их. Угу. Так, ладно. Чтобы не затягивать вот это все, давайте мы все-таки, наверное, вместе нападем. Ну, убьем вместе хотя бы вот эти вот пачки огромные. Что, зря мы улучшение делали, армию собирали, что ли? Вот это мясо, я понимаю. А тут... А, ну тут еще три базы. Они не все базы нам показали в том видосе. Ой, тут я сейчас столько народу потеряю. С этими взрывными паучками. Это у вашем походу, такая фигня. Срабатывает. Слушай, ну прям сильно, сильно, очень сильно Давай хотя бы половину вырежем на 6 процентов это хорошо так здание надо не забывать разносить здание важная штука так огонь быстро разносим здание здесь у нас там база без защиты осталась. Так, ну ладно, с этим я сам разберусь. Вы давайте влетайте вот сюда. Всё. Создание, я уже сам разберусь, мне как раз там накидают так, еще немножечко мана, пожалуйста спасибо так, сильные проблемы? сильные проблемы давай так нет кентавров надо вернуть вот эту пачку надо вернуть все остальные обратно в атаку Да, убежить-то я понять не могу Так, ладно, все Вас можно уже возвращать обратно Так, остались эльфики то у нас Какие-нибудь где-нибудь Да, ставьте, ребят Надо это починить, это раз И поставьте вот эти Маленькие домики пропали Офигеть! в принципе, нам не надо, ладно. Так, и ты возвращайся. Нечего тебе здесь делать. А тут что, проход к возих есть? Нет, мне кажется, нет. Ну, очень похоже, что это лаз наверх. Но там спуска нет. Деревья, наверное, не пропустят Сейчас попробуем. Чего бы не попробовать-то? Ай, охват маленький. Давайте вот как-то да, группируйтесь поближе. Неохота на вас. Столько времени и сил тратит. Ну, другой. Так, отлично. Вторая, получается, из четырех баз зачищена. Так, он что, пустит он меня сюда? Не пустит. Ну, это ожидаемо, в принципе. Все, поехали. Убиваем здесь вурсов. И двигаемся дальше на зачистку. Отлично Ой, как... Слушай, вообще хорошо у нас монеты -то копятся Это, конечно, отлично, отлично Нам пригодится, блин А я что, пробежал, даже не забрал? Дерево не слутал? Видите Вот это прикол Да, зелье здоровья Это вообще шикарные зелья-то По факту Так, погнали Кентавы так а тут все слабо и ты тоже чё 119 и плюс ты в атаку Это самая жесткая база будет. С конницей-то. Ну мы их принесем, понятное дело, но. Сколько они нам попортят. Смотри, как держат. Не пропускают. Я ауру кинуло башню, скорее всего. В старой версии тоже не было вот этих аур. А о, сейчас у башен какие-то всякие скиллы появились. О, охренеть, смотри. Хорошо держит А, так она вообще обновляемая Ты смотри, вот только что бросал Опять бросил Все. А, ну, ну вот, башни нет И рассеялся Сразу же вот, Навык чем задачу кстати, еще и рабочие есть. Обычно рабочих не бывает. Вот три базы принесли, рабочих не было. Ну все. Вот. вот и все. Сейчас быстренько зарубим последние здание у них все, останется карту зачистить немножко Блин, то почему все навыки Это первого уровня падают? Третьего уровня навык не падал уже очень давно Ох, как отвратительно Давайте поможем немножко Нет-нет, бой. Бой. давай еще раз все. <свят> <свят> Ну вот это нормально, падать Так, трупоедов еще Вместе забабахаем с ними Потому что это собака те еще Хотя сейчас-то, наверное А что поменялось? Не сказать, что я сильно-то прокачался Так что Нет-нет, давайте сами уже, все так, чего мы хотим прокачать тут? Чего у нас по регену? Реген хорошие у здоровья. Лук древний нашел. Так, хочу, наверное, все-таки увеличить дальность атаки. Хочу лук? Урон 3, скорость атаки 8. Дальность 60. Урон 2. Ну, давайте попробуем. Блин. На дальность упадет. Хм. Да неплохо, слушай Собирайтесь Вот и все Я забыл, что есть чудесная магия Которая без проблем с ними справится Так, пошли вот это все соберем А потом придем сюда Потому что здесь у нас, по-моему Блядь, ну нахуй точно Пойдем туда Такое ощущение, что он стреляет наоборот медленнее стал По привычке долблю сначала маленьких Потом больших, потому что когда убиваешь больших Он после смерти Короче, типа Впрыскает какую-то херню, вот маленьких Видите, над ним это, появляется какой-то очаг И они начинают быстро бегать Но Эта модификация убрала им Такую скорость Даже непривычно как-то Дели медитации с него упало, окей <клес> очень сильно жадничают, ребят, конечно, они максимально сильно жад... жадничают с навыками. Через они в навыки тоже влазили или нет? Я не обратил внимания на это как-то. Так. Наручкинтаура. Защита от рубящего дробящего. Максимальное здоровье. Ух ты. И каменное кольцо. Колющего рубящего дробящего. Урон. Не хочу Кентавр Защита от рубящего-дробящего Максимальное здоровье Не хочу пока Что-то мне вообще Воу Что в натуре по мне стрелять а, Не простреливается, да? Ну нормально, в принципе Я его довольно-таки быстро уработаю У них, кстати, ядра. Вот что самое интересное, у кораблей ядра. То есть это человеческий корабль. И нежить, получается, это люди, которых здесь нет. Вот в этой вселенной в их. <coughs> То есть получается, они когда-то были или что? То есть, видите, по первому ролику, если кто с первой части начал смотреть. То есть э, там появились люди, это самолеты, танки, вот это все врыв. То есть даже тут вот э, попадаются э, обломки танков, самолетов и всего вот такого вот. И корабль. Человеческий. Хотя они могли позаимствовать пушки у гномов. Ну как позаимствовать? Взяли и пошли. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. <клёх> -тих -тих> ну, в принципе, вот и все. Карта зачищена. Во, наконец-то. Кстати, сейчас нам нужно сделать с вами э -э этих фиечек. Я всех фиечек позабирал. Возвращайтесь туда, откуда пришли твари. Вам не победить меня! Прошу проще. 50 не страшно. Скорость атаки единственная, шустрая довольно-таки. Как раз у меня место закончилось. Кристалл знаний обучаемости не нужна нам обучаемость. Мы ну и так хорошо. Все, а, все, у нас больше, у нас уровень максимальный. Ты напрасно беспокоился. Я с легкостью справился бы и сам. Ну да. Но я не хочу угу. быть неблагодарным. Так что возьми это заклинание, воин. Вот это заклинание Ледяная сфера Вот это шикарно Так, продаем все ненужное Ой Так Да ничего интересного нет Ну и погнали Все так, теперь нам нужно вернуться обратно. Попасть на транспортный корабль. Так, у нас девчонки-то начали уже лес добывать вовсю. Вот молодцы, какие. Так, войско можно возвращать. тысяч. А, ну мы продажи еще. Беси инвентарь считай. А ты чё? Встал-то? Беги. Что тут нет ли тут буста кораблям, а то они такие собака. О, кстати, там верх. А ну-ка, отправим, пока, ребят, верх уничтожить. Потому что, ну, ты, я не знаю, поближе, может, там потом Ты тоже может поближе, не так, неудобнее будет. Никого тут больше нет, вроде нет. По кораблям-то не видать. А ты чё встал? Особое приглашение нужно Вперед, остров Так, ребят, можно атаковать Фигасы Да хренище Это остров, мы ищем. Живут здесь. погнали общаться берсерк новый навык Хорошо. не люблю большую воду нет плавание не для меня я предпочитаю ходить по твердой земле как ты как ты добрался сюда ведь озеро захвачено силами тьмы. Феи построили для меня корабли, и мы уничтожили неприятельский флот. Воды вашего озера свободны от скверны, и я хочу, чтобы вы помогли мне. Знаешь ли ты, кто перед тобой, что говоришь столь дерзко? Малина нас о помощи, а не требуй ее. Тем более, что от скверны ты озеро еще не очистил. Но ведь вражеский флот уничтожен. Ты избавил нас лишь от одной беды, но есть и другая. На противоположном берегу нежить возвела храм темной силы. Теперь он отравляет воду, и мелководья превращаются в гнилые болота. У меня нет времени заниматься этим. Я должен возвращаться. Рассчитывай на нашу помощь только тогда, когда очистишь все озеро. Но помощь нужна не мне, а всему лесному народу. Слушай почтительно и не перебивай, когда разговариваешь с друидами. Вот твой блюдок, да? Ты должен уничтожить то, что хранится в темном храме. Вот это самый мудрый из них. Мы не знаем, что скрыто в его стенах, но чувствуем там могущественную магию. Это она оживляет мертвецов. Она сводит с ума всех, кто обитает у озера. Даже Пегасы ощущают ее силу и беспокоятся. Еще немного, и они обезумеют. Уничтожь храм. И мы поможем твоему народу. Ты говорил, на берегу тебя ожидают феи. Что ж, мы обучим их строить стойло для Пегасов. Извращенные там крылатые кони помогут тебе справиться с нежитью. Да-да-да, вот эта ну, собака здоровая Островок-то Ох, сейчас мы тут всем Как наваляем, ребята Как наваляем сейчас всем им Так, во-первых Во-первых, остров у нас открылся Берем кораблики наши Два корабля И присылаем сюда, пусть постреливают Во-вторых, феечки Выделяем всех фей И начинаем штамповать Стоило начинаем где вот найти место-то, а вот тут наверное, да, во, прям как раз не зря базу освобождали. Все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, сто. Хорошо, шесть пигасов получится, меня устраивает. <coughs> так, тут у нас есть что-нибудь схрумкать, забрать, пиздить? Нет, ничего нет, да? Ладно. Непроглядная тьма. Первый. А второй вот сюда им. Вот, вот сюда им. Вот, вот тут постреливать надо. А что-то у вас мало войск-то. где все. Сейчас пегасиков мы на, нафигачим с вами, товарищи. Как тепли. Уже строительство началось. Вот смотрите, как... Работяги работают у меня а? Так, все пегасы Сбор общий вот здесь На воде Раз Быстро делают, кстати Красавица, а? полетел, полетел, так да как красиво. Хорош. Так, еще один. Как на 3D принтер рисуют, да? Вот так, посмотрите. О, еще один взлетает. Красавчик. Еще. Сейчас последнее сделаем. Все, ждем строительства всех пегасов и выдвигаемся. Так, что у нас тут? Ой, вот не тут, вот тут. Ой, тут полный раз у начался. Сейчас пигасики у нас доделываются. Мы тут вообще всех Ерошем. Так, три есть. Четвертый. Пятый и шестой. Все отлично. Не хватает, а больше. Вот. Ну ладно уж. Не будем заморачиваться на седьмом. Итак, шесть Пигасов это очень до Я, ты подлетел, и шестой уже вижу вылетает тоже. Красавица Все, погнали, ребята Ох, сейчас мы там он устроим <как> Так, зачистим к пожалуй, башни сначала вот кстати, одно из них уже занимаются <как> Что ты туда не плывешь-то? Неприятный ты тип Встр Встретились с другими пегасами Так, начнем с башен. С башен. Первая готова. Вторую быстренько разносим. Так, стоп. Так вот. Угу. Ой-ой-ой. И последний убиваем тоже. Отлично. А вот теперь начинается веселье. Сейчас мы тут всех положим. О, падают все, падают все. <как> И такая залипательная картина, не знаю почему. Хорошо достает. А ты не достаешь, да? Тебе чуть-чуть вот сюда надо еще проплыть, чувак. Вот сюда. Вот так, все, отлично. О, ну что, тех достает хорош. Так. Как у нас тут успехи? Так, здоровую конницу валим, отлично. Ой, они еще и поближе подойдут ко мне. Боже, какие вы хорошие. Спасибо вам большое. Ой, такой толпой пришли. Ну, смотри. А ни хрена-то не сделать вам. Так нам надо будет сюда, потому что вот тут эти замки нужно будет раздолбать их. Кстати, делаются они довольно-таки быстро, но мы их убиваем все равно быстрее, чем они делаются. Это уже хорошо. Плюс тут нам кораблик помогает нехерово так. Так, этот все не достает уже, к сожалению. Да, ну ладно, черт с ним. Угу, угу. Отлично. Так, уже ближе. зачищаем то вообще огонь. Быстро очень. тоже, кстати здание это завалили а что такое что заглючили Так, отлично, погнали дальше. Все, там все зачищено. Слушай, быстро, блин, 6 пигасов. Конечно, когда развиваешься, так это, ребят, не работает. Это у нас потому, что ресурсов дохнище давали, больно. А, нет, достает, смотри. Последнюю кучку добиваем. И готово. Что-то вы сбиваетесь, ребят, да? А, это у Пегасов может это... Из-за этого здания как раз. что не говорили, что типа сходят с ума они. тихонько Так все. А стоп, нет. Как мы можем мы не до никого здесь оставлять не должны. Все, вот теперь все. Уничтожаем его. Не пристало мудрости благодарить силу, но перед храбростью склоняется и мудрость. Пусть мудрость оставит красивые речи и поможет храбрости. Прикажи поскорее отправить Пегасов на помощь Манфору и его воинам. Когда придет пора, мы сделаем это. Когда придет пора, мы гибнем. Нежить теснит нас, а вы... Как ты смеешь так разговаривать, наглец? Брат, позволь мне испепелить его. Это голос юности. Храброй, но глупой. Побереги силу, Брат. Она тебе еще понадобится. Знай, следопыт, что многие пегасы пока не оправились от действия чар нашего общего врага. Я не отказываю тебе в помощи. Неподалеку от горы Мира, на берегу реки Коры, живет великий Драйл Нор. Он не оставит армию эльфов беззащитной перед злыми заклетиями. А как только наши Пегасы окрепнут, мы пришлем и их. Рад слышать, это мудрый, но поторопись. И еще, я слишком задержался на ваших островах. Откройте портал, чтобы я мог вернуться назад. Увы, следопыт. Магия портала не действует более. Я усматриваю в этом козни повелителя праха, того, кто командует легионами нежити. Вот Триол, он быстро крыл, неутомим, и сумеет доставить тебя до лагеря Манфора еще за светло. Но обещай мне беречь его и отпустить, как только прибудешь. К своим друзьям Не пристало храбрости Благодарить мудрость Прощай, друид Вон они! Манфор повел войско на юг Летим за ними Воевода! Друиды согласны помочь нам по дороге я видел в лесу отряды нежити, И они движутся сюда. Я вижу, ты ранен. Мы потеряли лагерь. Воины устали и растеряны. Сейчас мы не можем двигаться дальше, поэтому попытаемся закрепиться здесь. Бессмыслица! Остаться, чтобы быть окруженными нежитью? Иначе нас перебьют в дороге, следопыт! Послушай, нужно укрепить лагерь и доставить в него припасы. Что ж, раз так, постараемся продержаться до обещанной нам подмоги. Ништяк! Это победа, ребята! Поздравляю вас! Ура! Ура! Ура! Так, все, Эльхант с победой возвращается к друидам. И, соответственно, ждет уже от них помощи. Ну, соответственно, помощь какого характера мы уже увидим в следующей серии. Вам спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчики, чтобы не пропускать следующие видео, подписывайтесь в группу ВКонтакте, потому что, соответственно, я туда выкладываю обычно всю информацию, которая в первую очередь важна там. Ну, понятное дело. Информативность будет э, четко и так далее. Я пока над этим работаю, соответственно, все будет лучше и лучше. Вот. А вам здоровья, любви, удачи. Пока.